Библия, Библия. А что вы знаете, что такое Библия? Это не просто книжка с полочки книжного магазина. Это та самая первая книга человечества. Первая книга. Когда были написаны первые главы Библии? Никто точно не знает. Но во время пророка Моисея а это 13-14 век до нашей эры, тот самый, что вывел народ Израиля из египетского рабства, эту книгу уже знали. Представьте, половиной тысячи лет назад, что это такое, когда сто лет большинство людей назад были неграмотны. Вероятно, в те времена она была написана еще на камне, ее нельзя было читать на диване уже перед сном, а ее носили перед избранным обществом несколько дюжих, крепких молодых людей, как великую святыню, большие праздники. И чтец громким голосом читал ее перед собранием народу В тех первых книгах текст писался, писался справа налево, без всяких знаков припитания, препинания, просто шли одни буковки. Возможно, письменность в те времена только зарождалась, а первые главы Ветхого это люди уже знали, и многие знали даже наизусть. Это было на случай уничтожения письменных книг из-за частых в те времена войн и конфликтов. Ибо в голове, согласитесь, легче всего спрятать книгу и перенести ее в более безопасное место. И сегодня есть люди, правда их крайне мало, знающие, если не всю Библию, но большую часть наизусть. Вполне вероятно, что только ради вот этих знаний, которые лежат в этой книге, была создана первая письменность человека. Во благо человечества. А для чего еще было мучиться создавать письменность? Вы только посмотрите, первая книга человечества. Но сегодня, через 3500 лет рядом с Библией не встанет рядом ни одна другая книга, даже современная. Хочешь заглянуть в прошлое человечество? Читай Библию. Современные археологи Ведут раскопки, ищут, где копать, ориентируясь на указания в Библии. И находят. И этим подтверждается, что Библия правдива. Она не лжет. Хочешь получить знание, как устроен мир человеческий? Читай Библию. Никакая наука пока еще не опровергла ничего, что записано в Библии. А Библия на тысячи лет опередила науку. Ну, например, как часто такое используется, а вот в Библии написано, что Господь создал мир за шесть дней. Отдельный, так можно сказать, ученый, Говорят, это невозможно. И чем они обосновывают? Да ничем. Просто они так думают, что для Бога это якобы невозможно. А если их спросить, что они знают о Боге, сначала они начнут плавать, а потом окажется, что не знают ничего. Телепатия, мистика, посмертная жизнь. Воскрешение мертвых, телепортация, явление космоса, пророчество на тысячелетия вперед о государствах, людях. Все это написано в Библии. Но современная наука не может это объяснить, как это могло быть написано в Библии. И эти знания тоже объяснить не может. Хотя Библия не ставила перед собой задачу донести какие-то научные знания для человечества, Библии это не нужно. Она по-своему просто мимоходом касалась их. Библия хочет на протяжении тысячелетий донести до человека главное знание, гораздо более важное, чем все научные знания вместе взятые. Что это за знание? Знание о том, что человечество без Бога идет в тупик. Без Бога человечество не может ничего. Без Бога человечество ожидают только беды и несчастье, как у путника с завязанными глазами и не знающего дорогу через опасное место. Евангелие она записана. Без меня не можете творить и ничего же. Азм есть путь и истина и живот, сказал Господь. Чтение Библии придает человеку жизненные силы. Она открывает глаза. Приток энергии радости, открытие смысла жизни. Как у пророка Исаия записано, надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, и потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Человек, когда понимает, что он не одинок, усиленный что за ним стоит сам Господь Бог, который знает о нем и верит в него, у человека за спиной вырастают крылья, у него приливаются новые силы. Библия – это газ, как молот, разрушающий темницы Ада, нагромождения лжи мирового зла. Библия – это ледокол, крушащий льды, холода и мрака в душе человека. Библия – это огонь, который пожигает всякую нечисть. Библия – это свет истины, открытый человеку Богу. Библия – это рождение человека свыше. О котором сказано самим Господом, истинно-истинно говорю вам, если кто не родится свыше, ты может увидеть Царствие Божие. Библия это рождение человека свыше. А альтернатива этому рождению вечная смерть и ад. Хотите, верьте, хотите нет, это дело каждого. Но если у тебя нет Библии. Ты никогда не читал ее, подумай, что может ждать тебя в будущем. Библия это история взаимоотношений Бога и человека на примере одного народа, Израиля, который был избран пронести свет Божественной истины по всему миру. Библия это письменное свидетельство наивысшей божественной любви к человечеству, когда нет выше той любви, кто может душу свою положить за спасение друзей своих. В книге Бытие здесь написано, и прошел Господь Бог пред лицом Моисея на горе Синай, и возгласил Господь «Господь – Бог человеколюбивый и милосердный и многомилостивый, долготерпеливый и истинный». Библия. Библия – самая древнейшая из книг. Она утверждает, что в мире от начала творения – противостоят и противоборствуют две главные силы – это добро и зло. Третьей, нейтральной стороны, не существует. Или ты по ту сторону, или по ту сторону. Кто не со мной, тот против меня, говорит Господь. Кто не собирает со мной, тот расточает все, что имеет. И Библия раскрывает, что зло в итоге будет побеждено. Дьявол будет Богом брошен в огненное озеро, и все служители дьявола вместе с ним. Но если ты на стороне Бога, то ты уже победитель, ты можешь праздновать победу. Радуйся, ты на стороне победителя. Победа твоя, она уже записана в этой книге, которая никогда не ошибалась. И для тебя уже открыты двери Царствия Небесного, как только закончится твое земное пребывание. А пока время идет, ты можешь потрудиться для получения небесных бесценных наград, ибо в этой же книге написано «трудящийся достоин награды за труды свои». Как трудиться? Было бы желание, Господь подскажет, если за стакан воды уже поданный будет награда, то говорить об остальном? Как написано, кто напоет вас чашую воды во имя Мое, потому что вы, христовы, истинно, говорю вам, не потеряет награды своей. А те награды вечности, что и говорят, крошка в Царстве Небесном дарой уже стоит, чем сундуки с золотом. В следующем видео мы рассмотрим, где и как Библия опередила науку на тысячелетия. И кто желает не пропустить следующее видео, подписываемся на канал, ждем, жмем уведомления на колокольчик. А на сегодня все. Прощаемся с вами, желаем всем всего доброго, до новых встреч!